Светлее в этот миг и стал теплее, когда твоя любовь сияет все сильнее, и в боль разлуки исчезает навсегда в твоих глазах. Свет, что ты мне даришь, часто сквозь глухую тьму, и посвящаешь Остаться останься со мной. Как солнце оставляешь яркий свет Где я с тобою встречу каждый свой рассвет Уже не мыслим, если нету в нем тебя, любимая Свет, что ты мне даришь часто сквозь глухую тьму И посвящаешь своим не своим ни одному Сохраню и приумножу в снах моих Черноглазая Черноглазая